Куда влаживать деньги в 2022 году в кризис эм, 4 выгодных идей. Безопасных идей, можно так сказать. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Давайте сразу начнем. криптовалютам Она стреляет. Рекомендую. Ведь можно начинать. Чем раньше, тем и лучше. Трейдинг это на потом, это невыгодно депозиты в банках, это выгодно, но желательно валюта, мы уже эти поднялись. Вот, значит, М -м -м. лучше вторую серию запишем.